Привет, народ! Вещает Антон. За окном 30 градусов. А это что значит? Что пора бы вылезать из своей конуры и потихоньку перемещаться к водичке. Сегодня я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие, из которого вы узнаете о самых необычных водных горках. Также, если вы захотите меня поддержать, обязательно поставьте этому ролику лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый интересный контент. А также в конце выпуска у нас конкурс на 1000 рублей, так что смотри обязательно до конца. Ну а мы начинаем! Так, начнем с чего-то холодненького. Что вы думаете по поводу горок в... снежных сугробах? Вы только представьте, катитесь себе по горке, а рядышком огромный слой снега. По-моему, необычное сочетание. И освежиться можно и адреналинчика поймать. Было бы здорово. Но в любом случае снег не более чем декорация, да и спуск какой-то детский. Однако стоит отметить, что Дисней Blizzard Beach Бич Park смотрится действительно классно. Хотя бы раз в жизни в нем стоит побывать. И желательно всей семьей или вместе с компанией друзей. А сейчас я предлагаю вам взглянуть на самую длинную водную горку в мире. Располагается на Вокленде, Окленде, Новая Зеландия. Протяженность горки достигает 600 метров, а развиваемая скорость – 53 километра в час.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 Горка имеет лишь один поворот, а изюминкой всего катания является погружение под воду, где можно встретить обитателей. Длится поездка мало, даже слишком. Я бы точно не успел разглядеть все самое интересное. Так что если и кататься, то сразу раз пять. Ощущения, поверьте мне, будут незабываемыми. Что ж, настало время отправиться в Долливуд Сплэш Кантри, водный парк, располагающийся в предгорьях Грейт Смоуки Маунтинс. В нем я предлагаю прокатиться на горке Файр Тауэр Фолс.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 А это и тропические руины, и гейзеры, и просто красивые места. Потрясающая штука. А это еще одна классная горка для целой компании. Для покатушек на ней используется большой плод, рассчитанный на нескольких человек. Начинается приключение с небольшого спуска по красной трубе, после которого плод резко выезжает вниз, а после вверх. Далее снова труба и еще один разок. К счастью, скорость не особо большая, так что страшно не будет.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 Создатели аттракциона подумали про себя, нафига нам тратиться на человека, который будет сталкивать посетителей, если можно просто поставить недорогой механизм. Поездка на таком аттракционе длится недолго, ничего особенно страшного нет. По сути, вот тот старт из-под напора – самое динамичное и захватывающее, что будет вас ждать. Именно из-за этого, к слову, туда допускаются даже дети. Пускай они тоже насладятся свежей водичкой и бугорками. Как по мне, это превосходный вариант для того, чтобы освежиться и в то же время не потратить слишком много эмоций. Как варик, я бы сходил туда для разогрева перед чем-то более крутым и быстрым. А что вы думаете о таких горках? Это нормальный вариант или все же он слишком скучный и вам не интересен? Дайте знать под видео. На очереди DreamWorks Water Park, находящийся в торгово-развлекательном комплексе American Dream на территории спортивного комплекса Middlelands в Истрит, Терфорт, Нью-Джерси, США. Достопримечательностью аквапарка считается гидромагнитная американская горка длиной 490 метров под названием Toothless Reckin' Torpedo.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 Внимание, вопрос к знатокам. Чем славится Дубай? Готов поспорить на лайк, что ответ на этот вопрос знает даже школьник. Конечно же, своими высотками и футуристическими архитектурными сооружениями. Чего только стоит небоскреб Бурдж-Халифа. Между прочим, самый высокий в мире. С аквапарками там дела обстоят ничуть не хуже. Предлагаю переместиться в... Лагуну. Аквапарк, считающийся самым прогрессивным и доступным в Арабских Эмиратах. Располагается он в самом сердце пляжного комплекса Дубая Ламер. Отправляясь туда, будьте готовы к множеству приятных сюрпризов. морю адреналина и массе положительных эмоций. Горка, на которой мы сегодня гоняем, называется «Манта». К слову, ее считают довольно страшной, и вот почему. Надеюсь, вы не забыли о проигранном лайке, а? Куда бы рвануть дальше? Точно, придумал. В аквапарк Ченстахова. Предупреждаю заранее, следующая горка может не понравиться тем, кто не любит резкой смены цветов. Ага, смелые какие. Ну ладно, держитесь.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 Стартовые площадки находятся в здании, которое напоминает древний индуистский храм. Я долго думал, какую горку вам показать в качестве представления. Решил остановиться на НЛО. Катание на ней спокойное, но очень интересное. Впрочем, сейчас вы можете в этом убедиться. А теперь приготовьтесь к головокружительной горке. Я даже не знаю, с чем ее можно сравнить. Это что-то уникальное и незабываемое.